Привет друзья, меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Добро пожаловать на мой экспериментальный объект. Вы помните, что у меня есть серия роликов, где я делаю ландшафтный дизайн на двух сотках и бюджет у меня, который я могу потратить на этот объект, 100 тысяч долларов. У меня были определенные сложности там, с набором персонала, да? Вот, мне предлагали э, нагнать людей, вот. э, Хочу вам сказать, что, э, ну, то есть принципиально я не беру свои бригады, да, потому что иначе-то мне тут делать нечего будет и нечего вам рассказывать, да. они просто будут делать, заниматься своей работой и все, будет неинтересно, вот. А принципиально, как вот, как заказчик, пробую ту фирму нанять, да то людей взять э, на работу, да, то есть вот я хочу сказать о том, по большому счету это, ну, как, как я смотрю, как по мне, да, это половину переведенных денег, потому что ты фактически каждый день э, вызываешь людей, тратишь на эту уйму времени и практически из этой бригады толковых, такие, которые ну просто ямы копают, там еще людей не остается. Вот. Но эксперимент экспериментом, то есть, скажем так, мне понадобилось две недели для того, чтобы я э, выбрал действительно вот с, рынка работ, э, э, с рынка рабочей силы нормальных, хороших, адекватных, там, скажем так, относительно порядочных ребят, которые готовы работать, вот, которые хотят работать, которым все это интересно, которые не пьют. Итак, следующий эксперимент эксперимент крутой эксперимент крутой я сейчас объясню почему а, опять-таки сейчас ландшафтики меня затроллят. и это нормально я готов выслушать все ваши комментарии эксперимент такой сейчас 36 36 градусов жиры растение Почти, ну не все, конечно, но почти в таком, знаете, придоморочном пред, пред, состоянии. Так? Такую жару вообще. Ну, это табу, да. Растения, деревья не садятся. Итак, что мы делаем? Мы садим растения в 30-градусную жа жару. Вот. 36 градусов жары. Еще один момент, который я нарушаю в ландшафтном строительстве. Как садится растение, выкапывается яма, потом заливается водой, такая, чтобы было болото такое, да, и в это болото, значит, высаживается ком растения и потом закапывается и обильно еще поливается. Делать так. Так как у меня слишком песчаный грунт, да, и он рассыпчатый, из-за этого невозможно нормально налить воду в яму, потому что Песчаный грунт ссыпается, и ну, ты, не, ты просто теряешь, что я. Поэтому я сажаю растения, мало того, уже 36 градусов. Я сажаю их в сухой грунт и потом только поливаю. Еще одно табу, которое э, тоже говорят при, при высадке растений. Это Говорят так, что э, под растением, ну не то что говорят, это в принципе правила. правило прописанные правила ландшафта архитектора, да, наши, наши, как бы, наши, наши, наши снипы, наши ДБ, наши правила. Да? То есть э, вокруг корневой шейки, тогда когда растение приращивается, сажается, приращивает, вокруг корневой шейки э, газон не выстилается, потому что он много бер, забирает питательных веществ веществ из почвы вот мы все делаем наоборот естественно то есть мы сразу же выстилаем газон под корень то есть мы одновременно нарушаем три правила три правила посадки деревьев то есть мы пересаживаем жару мы значит сажаем сухую почву но ну, я вам скажу так, что газон на самом деле я закрываю именно для того, чтобы он держал воду. Потому что, видите, есть холмы, да? если я буду поливать песок, он будет просто осыпаться, а мне нужно каким-то образом его придержать, потом полить, э -э -да, чтобы эта влага осталась, и как раз газон как губка будет держать воду. Вот. Ну, в любом случае, это все эксперименты, и посмотрим, что из этого получится. Кроме того, я попросил, чтобы мне посадили все растения. То есть есть растения, которые более-менее еще как-то как живы, есть растения вообще сухие полностью. Вот туя вообще сухая. То есть если бы такая туя была э, на участке заказчика, допустим, да, если бы, я, если бы я просто вот как бы сдавал работу, я, конечно же, сразу ее заменил бы, даже и речи быть не может, да, есть, чтобы такая туя росла. Но так как я заказываю музыку и делаю, что хочу, да? то я посадил и попросил посадить все растения. И мы как раз заодно посмотрим, сможет ли такое растение в таких жутких условиях восстановиться. Посмотрим, правильно ли? Так бы мы выпкинули, а так посмотрим, сможет ли оно восстановиться. Это тоже интересно. Многие спрашивают, что такое защитно-декоративный слой на моей мембране, вот. как и как и для чего он делается. Вот. Этот слой служит, первое, для защиты мембраны, а во-вторых, этот слой служит для красоты. То есть вы смотрите под воду, видите под водой некий рельеф подводный, и вот этот как раз декоративный слой создает этот подводный рельеф. Вот. На всех объектах этот рельеф разный. То есть мы кудесничаем как только как только можно там и, и продольные есть и продольные есть конструкции и в виде камней ну, в общем разные разные разные ну, посмотрите как это будет здесь но для того, чтобы сделать бетонную подготовку, для того, чтобы вот эта вот бетонная подготовка, бетонная подготовка, это, это, это, это тот слой, который, э, уклад, который укладывается под основную плиту бетонную, да, чтобы молоко не утекало, чтобы бетон распределился э, равномерно. Так вот, в данном случае, такой подготовкой бетонной, так как у нас чаша криволинейная, служит армированная э, плита. Вот. Вы видите, арматура шестерка с клеткой 15 на 15, 15 на 20. Это бетонная подготовка. После этой бетонной подготовки у нас еще пойдет железобетонный слой, вот, который будет одновременно и, и, и укреплять чашу, и служить декорацией. И этот железобетонный слой со, со, э, как раз создаст для нас борт водоема. Ну что, ребята, я готов дальше простраивать картины, дальше быть э, обычным заказчиком вот и делиться с вами своим опытом. Спасибо вам, друзья, за то, что вы смотрите мой канал. Подписывайтесь. Буду рад любым комментариям, особенно к этим видео. Готов просмотреть любую критику вашу. И что, до новых встреч, до следующего видео, до следующей встречи на моем канале. И удачи, успеха. В вашем нелегком деле вот. и зарабатывать деньги трудно и тратить деньги трудно да Но это наша жизнь с вами был кость Юдин ваш ландшафтный архитектор до новых встреч пока